всем привет друзья с вами на связи как всегда габит муса и это ваша любимая рубрика халява я расскажу как заработать без вложений реальные настоящие деньги стоп стоп стоп стоп не выключайте это видео я знаю что сейчас люди поделятся на два типа те люди которые скажут фигня это все габит деньги не зарабатываются без вложений такое не бывает и снова ошибутся потому что на своем youtube канале где вы сейчас это смотрите вы уже много раз видели как я зарабатывал без вложений вообще и как мои люди зарабатывали есть очень много много людей, которые смотрят такие видео и вначале заходят и все-таки зарабатывают деньги. Да, нужно сделать небольшие действия, но это ноль риска, вы не рискуете никакими деньгами, вы все равно сидите в телефоне, все равно сутками там ковыряете ленту и ничего не зарабатывать, я предлагаю лишь зарабатывать. И под этим видео вы найдете ссылочку на мой канал, где я по поводу этого проекта буду вести до конца, пока он будет платить, а сейчас он платит. И на своем ютубе я не размещаю проекты, которые не платят, ну халявные, да, я сначала их проверяю, если люди реально выводят оттуда деньги, я начинаю их здесь для вас размещать, чтобы вы тоже смогли на этом заработать. Потому что проектов, предлагающих заработать без вложений, уйма, но большинство из них лохотрон. Здесь проект, который сейчас пока еще платит, и вы сможете успеть заработать на этом проекте. Итак, предыдущие несколько раз вы увидели, как я зарабатываю, и мои люди зарабатывают на этом. И чтобы в этот раз не пропустить, внизу будет ссылка на телеграм-канал, вы анонимно можете наблюдать, даже если вы не зайдете. И убедиться в том, что в интернете заработок без вложений тоже существует, и очень легко и просто можно его делать. Речь идет не о десятых долларах, а о сотнях, а то и тысячах долларов, потому что мои друзья в этом проекте уже вывели несколько тысяч долларов. Поэтому давайте вместе с вами я пройдусь и покажу, как это работает. Сначала посмотрим короткий видеообзор по поводу этого проекта. Сделаю я себя маленьким и давайте вместе посмотрим. Смотрите, как заработать 100 тысяч долларов без вложений всего за 30 дней. Необходимо зарегистрироваться в телеграм-боте «Шикорбитбот».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 Давайте же посмотрим, как на самом деле сработает эта тема. И я сейчас при вас буду это делать. Не обращайте внимания, то, что сейчас будет все тупить и тормозить. Бот на самом деле сейчас начал тупить, потому что очень-очень много людей начало туда заходить. А почему начал заходить? Потому что многие убедились, что тут вывод есть и начали как можно больше приглашать. Ведь это просто. Теперь я вам сейчас открою, как это делается. Все происходит внутри Телеграма. Поэтому вам тот, кто показал это видео, под видео скинет ссылку на а, этого бота. И вы нажмете на эту ссылку и в Телеграме откроете. Если у вас нет Телеграма, ничего страшного, скачаете. У всех сегодня есть Телеграм, и вы наверняка не хотите отставать от сегодняшнего времени, поэтому скачайте прямо сейчас, если у вас еще нет. Если есть, вы открываете Телеграм, заходите по этой ссылке, у вас выйдет вот такое вот сообщение. Вы нажмете кнопку «Старт». Я заранее нажал, потому что он тупит. Надо будет немножко подождать. Выходит сообщение, готовы ли вы начать зарабатывать. Перейдите в раздел «Профиль» и активируйте аккаунт. И менюшка, она вот, вот здесь находится. Видите, меню кнопочки. Если у вас нет этих кнопочек, так, у вас не видно, кстати, сейчас я подвину, ух ты, оказывается оказывается вам не видно, так, секундочку, вот, внизу вы сейчас видите как раз кнопки, которые у вас должны быть тоже, если у вас вдруг нет этих кнопок, то нажмите вот сюда вот этот квадратик с квадратиками. Нажимаете, выходит менюшка. Вот в менюшке есть всякие кнопочки. В следующем видео разберем, какая для чего нужна. Сейчас разберем самые тонкости. Нажимаем на кнопку профиль. Я уже нажал. Вот профиль. Выходит сообщение. Для активации вашего аккаунта, получения персональной ссылки для приглашения вам необходимо подписаться как минимум на две наши страницы в социальных сетях. И затем нажать кнопку активировать. Все очень просто. Вот они ссылки на страницы. Нажимая на кнопочку YouTube. Переходите на YouTube и нажимаете подписаться. После того, как вы перешли на YouTube, возвращайтесь в этот вопрос нажимаете на кнопочку telegram нажимаете вот сейчас я при вас, при вас это сделаю и внизу кнопочка подписаться нажимаем подписаться и после подписки я сразу отключаю уведомления чтобы этот э, канал меня не тревожил не отписывайтесь если вы отпишетесь, вы не сможете снимать ваши деньги отключить уведомления и я возвращаюсь обратно вот этой кнопочкой все я вернулся обратно то есть я подписался на youtube подписался на telegram теперь нажимаю активировать и после того как я нажимаю активировать у меня появится моя реферальная ссылка которую я буду скидывать своим друзьям и знакомым моя задача сделать минимум 10 приглашений как и Ваши, я вам рекомендую сделать это как можно быстрее Естественно, я буду приглашать больше, чем 10 Я приглашу несколько сотен, а может быть тысяч, если получится Но, естественно, я увеличу свои шансы зарабатывать больше денег И рекомендую вам делать то же самое Для того, чтобы скинуть правильно После того, как нажать кнопку «Активировать» Возьмите мое видео, закачайте себе его, скачайте или на YouTube, закачайте, неважно И под видео поставьте свою ссылку, которую вы здесь получите И вот и вся ваша работа если вы получили это видео не лично от меня, от кого-то из моих партнеров, не надо заходить под мое видео, заходить по моей ссылке. Зайдите по того ссылке, кто, вам пригласил, потому что, кто вас пригласил сюда, потому что все равно мы все в одной команде, все равно мы попадем, попадем все в один чат, поэтому давайте работать честно. Если вы увидели это видео где-то не на моем канале, а кто-то другой вам скинул, он вам должен был скинуть свою ссылку, вы по ней зайдете и вот это все сделаете. Все, аккаунт активировался, видите, время проходит, немножко система тормозит, но ничего. Нажимаем рев-ссылка, здесь выходит а, моя уникальная ссылка, у вас будет ваша уникальная ссылка, поэтому вы берете ее и под моим видео, мое видео плюс ссылку скидываете всем своим знакомым, чтобы все успели заработать. Не забудьте подписаться обязательно на канал и чат, вместе со ссылкой на регистрацию, они должны скинуть вам ссылку на канал и чат, где я буду ведущим и показывать вам результаты по по поводу этого проекта. Пока он будет платить, мы будем зарабатывать. Напомню, что в прошлых проектах мы заработали несколько тысяч долларов на каждом из них без вложений и продолжаем зарабатывать. Поэтому деньги в интернете есть, деньги без вложений тем более есть. И я это доказываю на реальном своем личном опыте. Поэтому подпишитесь на мой канал, смотрите следующие видео, я для вас фильтрую только самые лучшие халявные темы, чтобы вы смогли тоже вместе с нами заработать. Я дождусь свои ссылки и под этим видео поставлю, чтобы вы могли пройти регистрацию. А если вам кто-то другой скинул ссылку, зайдите по его ссылке, сделайте то же самое. С вами на связи был, как всегда, Габит Муса. Жду вас в следующих видео. Всем пока.